Снова здравствуйте, дорогие друзья. Довольно странное название для видеоролика, не правда ли? Значит ли это, что я заканчиваю, так и не начав карьеру на ютубе? Конечно нет. Всего лишь расскажу про проблемы, которые возникают в самом начале, как и у меня, так и у других людей. И как их исправлять. Про это действительно трудно рассказать. Ведь все нужно уложить в голове, расписать по полочкам, да еще и написать сценарий. Итак, предыстория, как все начиналось, лето на улице Август. У меня было уйму свободного времени. И я решил не просиживать его просто так и заняться чем-то дельным. Дома я сидел один, и так как год назад уже стримил на твиче, у меня был небольшой опыт в этом плане. Решил перебраться стримить на ютубе, ведь там сразу доступно full hd, да и ютуб делится со зрителями. Началось с того, что я скачал OBS, и по старой памяти начал заполнять его виджетами и дизайном, который был стрёмный, и пойти в путь стримить. Начало было обычное, никого не было, заходили-выходили люди, микрофон у меня был от наушников Razer, сами понимаете, что звук был не самый лучший, но тем не менее я продолжал стримить, хоть и зрителей было ноль. Постепенно, сидя за компьютером и включенным стримом, ко мне подтягивалась аудитория. А стримил я тогда ночью и днем спал. Многие, наверное, помнят, ведь основная аудитория моего канала на данный момент собралась именно с трехдневного стрима. Из тех, кто сидел со мной, я помню многих. Перечислять каждого из них я не смогу, это займет у уйму времени. Это действительно люди, которые поддерживали меня. Я очень сильно им благодарен. И вот уже прошел один день стрима. Количество зрителей уже колебалось от двух до четырех. Было действительно приятно. Понимаете, если у вас на протяжении всего стрима. Будет смотреть хоть даже 5 человек. И будут попутно постоянные вопросы в чате. Вам будет стримить в кайф, нежели когда 100 зрителей и пустой чат. Так, господа, закончилась музыка. Давайте кого-то эту. Начали прилетать первые донаты, суммы были невероятные. Андрей, Данило, Вайтер, Сумма их общего доната достигала около их двух тысяч за первые два дня. В глубине души меня грела радость от того, что я набрал 100 человек за два дня стрима. Кто-то мне помог с деньгами, кто-то сидел со мной на стриме и общался. Это было действительно незабываемо. Я понимаю, что я не лучший стример, с дефектом речи, это конечно. Но тогда я действительно кого-то заинтересовал. Я себя позиционировал как стример и не создатель каких-нибудь видеороликов. Ну так как я не мастер и создавать превью для стримов каждый раз я не мог. Я не сохранял их, что побудило отсутствие видосов на канале. Да и мне и стыдно было за них. В один момент мне задали вопрос, что я буду делать в будущем? На одних стримах не уйдешь далеко, и я был с ним согласен. Тогда я действительно задумался, что я буду делать в будущем, м? И тогда я понял, да, я смогу, я погружусь в YouTube, оставил на donation goal информацию о том, что собираю деньги на микрофон bm 800 а потом решаю, что он плохой и вообще об этом есть свой видос. Кликайте, вот сюда. Собирал деньги, стримил, все было классно, но дневный стрим закончился, я собрал пару тысяч рублей, 150 подписчиков, получил кучу удовольствия. Было максимум даже 15 зрителей. После него еще была парочка успешных стримов по Walking Dead. И пошло, сами знаете, почему. Просмотры стали падать, зрители уменьшались, падали вплоть до нуля, и так могло быть на протяжении двух часов. Про донаты я молчу. За 8 стримов я мог набрать только 5-3 подписчика, которые потом благополучно потерял. И это, знаете, это... это было самое обидное. Ведь я улучшал контент своих стримов. Я приобрел микрофон за 5 тысяч рублей сделал новый дизайн, и знаете, видимо, этого было действительно недостаточно. Какого черта? Несправедливо, скажете вы, но, веримо, я виноват сам, что с получением нового микрофона мне не было желания включать стрим. Либо у меня не было времени, либо я боялся, что я запущу стрим, и у меня будет опять ноль зрителей. Эту мысль я должен был на корню обрезать, но что-то пошло не так. В итоге дошло до того, что стримить стало скучно и однообразно, а про зрителей, которые, возможно, скучали, я и молчу. Раз уж стрима не делал, выпуская видосы, скажете вы многие. Я постоянно думал, а зачем выпускать однотипные видео? Ролик, если уже такое сделали, тогда так можно вообще ничего не делать. У меня в голове сидела эта мысль и никак не отпускала. В Вегас я заходил очень редко, потому что идея есть, а реализации нет. Вот главная проблема: я хотел выпустить ролик про то, как пользоваться ченджером. Правильно его запускать, меня часто об этом просили. Я начинал его делать в озвучке с наложением оснятого. снятого, но зачем так стараться? Действительно, все можно было сделать гораздо легче, просто снять свой рабочий стол с комментариями на микрофон. А на сегодня думаю, все народ. Спасибо, что досмотрели первую часть видеоролика до конца. Я очень вам благодарен. Надеюсь, вам понравилось. Этот сценарий я писал в два ночи, и это еще не конец. Не забудьте поставить лайк и поделиться с друзьями. Напоминаю, что в следующий видеоролик попадут все люди, которые оставят лучшие комментарии под этим видео. Пишите, какой контент и по какой игре вам больше зайдет. Что же вам нравится, стримы или видео. Участвуйте в голосовании в правом верхнем углу. Также не забывайте подписываться на мою страницу ВКонтакте, ведь там часто я провожу стримы разных фильмов. Ух, какой вышел видеоролик. А как только мы наберем 30 лайков, я сразу же приступаю к созданию второй части топ-11 ошибок начинающих стримеров и ютуберов. Еще раз огромное спасибо, я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всем удачи, всем пока.